Добро пожаловать в новый мир страхования и управления рисками в логистике. Я Цунами, инновационная блокчейн-платформа, единственная в своем роде. Рада знакомству. У меня крупнейшая в страховании транзакционная сеть на блокчейне. Я оптимизирую сотни тысяч операций, освобождаю время ваших специалистов на действительно важные дела. Как, благодаря мне, страховые компании увеличивают объемы в десятки раз? Привлекают крупные транспортные компании к автоматизированной работе через платформу. Страхуют до 98% отправлений грузы, имущество, ответственность, обратная логистика, сроки. Предлагают индивидуальные тарифы для тысяч клиентов с учетом рисков и минимальным сроком принятия решения сокращают время и расходы на урегулирование претензий. Как я работаю? Загружаю объекты страхования, формирую документы, выпускаю полисы и бордеро, создаю счета, Организовываю их подписание электронной цифровой подписью и отслеживаю статусы их оплат. Я использую скоринговые модели на базе нейронной сети, учитывающие все возможные риски логистической цепочки, такие как маршрут, тип груза, вид транспорта и еще 72 параметра, которые дают 12 миллионов вариаций для формирования справедливого тарифа страховой премии. По такому же принципу я могу формировать и индивидуальные тарифы для сотен, тысяч или десятков тысяч ваших клиентов одновременно. Модуль урегулирования позволяет вам ускорить сроки рассмотрения претензий, а заявителям оперативно получить полагающиеся им выплаты. Встроенный робот по автоматическому урегулированию претензий сократит срок обработки претензий до трех минут а при отсутствии реквизитов автоматически выполнит запрос у заявителя. Работа данного модуля позволяет сократить резервы на выплаты до 80%. Нужные отчеты и выгрузки я сформирую за несколько секунд. Отчет SLA поможет оценить качество работы, а метрики покажут, где именно происходит просадка. Общая статистика позволяет отслеживать и контролировать финансовые результаты в динамике. Оперативный дашборд помогает наблюдать за бизнесом в режиме реального времени. Отчет урегулирования покажет аналитику по претензиям и эффективность работы ваших сотрудников. Отчет по контрагенту покажет его скоринговый балл и поможет принять решение об условиях по его страхованию в кратчайшие сроки. Сегодня практически 30% рынка страхования грузоперевозок в России оформляется с моей помощью. Хотите узнать больше? Запишитесь на демо, оставив заявку на сайте tsunami.ru. Разработано в Инна-сети. Анимационные ролики Line and Space Современный метод продвижения бизнеса